Хей-оу! Hey, Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, и мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня я продолжаю прохождение Little Nightmare 2. Если ты бы для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чай, тогда мы начинаем. Итак, мы начинаем на побережье. В прошлый раз мы остановились на прохождении этой игры именно в этом моменте. Здесь возле телевизора возникла какая-то фигура, которую мы э, ну, всосали. Она вселилась в нас. Э, ну, это был, скорее всего, какой-то фантом, либо флэшбэк, чего-либо. Не знаю, видел ли это второй мальчик или нет, но факт остается фактом. Мы выбрались из леса и лачуги, где выстрелом с двух двухстволки Отбили желание у маньяка за нами, гнаться, преследовать и пытаться нас уничтожить. Мы с моим другом сейчас в каком-то городе, в котором мы сейчас исследуем местность. И цель наша, цель наша, да, конечная цель нашей игры, это просто спасение. Просто спасение, найти мир таких же маленьких людей, как и мы. Однако я уже не знаю, что это за такое, куда мне надо идти явно не сюда явно не сюда а тогда куда а куда же мне нужно идти дабы пройти это дерьмо так подожди давай поползаем вот здесь по всем закоул очкам здесь абсолютно ничего нет все двери закрыты а, есть окно вот я его не заметил изначально извиняюсь мы попали в какой-то... Это бар? Пап? Да, это пар, бабка. Заброшенный город. Это заброшенный город, в котором никого нет. А, здесь пробираемся в щель. И заходим в новую комнату, где стоят телевизоры, плазмы. И все в таком духе. Сейчас мне мой корешок под... поможет. Он сейчас подсадит меня. Дальше я дам ему руку. Или ему не нужна моя рука абсолютно. Я не понял. Я не понял. Так, здесь мы не можем схватить... Яу, моя удача, моя удача Она мне принадлежит и таким же, как я, неудачник а, Малого по-прежнему здесь нет И ладно, и ладно, мы сейчас а, Здесь не толкается а, По лестнице взобраться можно а, После этого можно спрыгнуть сюда Здесь мы можем Абсолютно ничего Абсолютно ничего, мы... Я понял ну, а насколько можно быть таким вот, как бы, вот, саней, чтобы не понять одну простую вещь? Нужно взобраться на вот этот вот, на вот этот вот телевизор, и с него запрыгнуть на петлю. С этой петли мы раскачаемся, сбросим телевизор, он упадет вверх, и мы поднимемся на... Он упадет вниз. Он упадет вниз, и после этого мы, собственно говоря, да, мы поднимемся наверх. Здесь, раскачавшись, прыгнув со скалы... Мы перебираемся на... Что это? Балкон? На какой-то... А, здесь, собственно говоря, мы помогаем нашему мальцу забраться. О-оу. Он забрался немного выше, чем ожидалось, но ничего. Здесь всего-то один этаж лететь. А, здесь мы пробегаем всю эту историю. Хм, правильно ли я? Правильно ли я? Правильно ли я? Правильно. Да, вот он мне дает лапку. Я прыгаю. Цепляют за него, и вот мы уже вместе снова, как команда Power Ranger, как Чип и Дейл, как Бонни и Клайд, как я и моя любовь к играм. Так, здесь мы идем по балочке, перепрыгиваем балочку, перепрыгиваем, мы уже на лестнице. Здесь мы даже э, сгибаться не пришлось. Здесь есть щель, в которую можно пролезть, невероятно. Вау! И вот он Кринч пошел. Смотри. Смотря, смотря, Это психо, психо, психо. Это все грибы. Это все грибы, которые на, вокруг нас постоянно бегают. А, мне это нужно пройти, получается, да? Давай, я пробегаю тогда. Надеюсь, никто меня здесь не схватит. Ни за ногу, ни за руку. Я растворяюсь в лучах этого телевизора. А. Точно ли мне нужно пройти через него? Или мне нужно просто пройти, подойти к нему? К этому грёбаному ящику мне нужно было пройти, а я ушел вообще на другую, в другой конец комнаты. Понимаешь? Ты понимаешь? Понимаешь, что я не понимаю? Ну, давай, вот он я, вот он я. Поглоти меня полностью. Вот он. Да ты что, сотре VR. Да ты что, VR, глянь. Саня, дай попит. Дай попит. Используй WSD, чтобы настроить передачу. Так, я настраиваю передачу. Не понял. Во, настроил че че. Теперь я иду прямо, че куда? А, вот, теперь назад я нажал и погрузился полностью в этот туннель. Это что за при при приколы такие? Никто не хочет рассказать, подсказать. Что за дичь происходит? Оу, здесь все замедленно, смотри, я в слоуми бегу, я прыгаю, я шифтую, да ты что, вот это мистика, и нас двоих выплюнуло из этого телека, чё? Что за отсылки, я не понимаю. I'm very bad, speak English, I'm very bad. Uh, давай, ладно. Это определенно э, к чему-то это да приведет. То есть нас э, в конце введут в курс дела. Хотя в прошлой игре нас не ввели в курс дела. Там появилась какая-то ведьма, которую мы уничтожили. По получили ее силу, собственно говоря. После чего мы уничтожили всех монстров на корабле. А, здесь. Здесь. Что нас ждет здесь? Мы бежим. А в правильном ли направлении мы бежим-то? Не, конечно. Конечно же нет. Там обрыв, там решетки я взобраться не могу к сожалению но я тогда я попробую я попробую вот поиграть вот с этой с этим мусорным контейнером это это реально или нереально я могу схватиться за него могу отодвинуть мы можем вдвоем отодвинуть и за ним есть проход замечательно замечательно превосходно супер классно это такой кайфка так классно это так хорошо вот посмотрим заходим вот она, дырочка, дырочка. Мы проникли в дырочку. Такой кайф, как же мы... Я так люблю дырочки. Смотри, качели. Мы можем похищаться на качелях? Давай, запрыгивай. Нет. Ну ладно, я не хочу задерживать нас на этом этапе игры. Собственно, здесь какая-то... Вот, я нашел, я нашел. Больше мне, мне по-любому только сюда. Так, я схватился, я ползу вверх. Мало, давай-ка, может, по очереди, потому что тросик может не выдержать, и как бы все вот эти вот... Э, все бельишко разорвется, нет? Нет, все отлично. Так, давай, тогда проходим дальше. Здесь комната какой-то... О, здесь кто-то кастрик жук. Подски, го, кастрик, посмотрим. Так. так. Так, так, так, так. Ну, в общем, здесь всех дырявые портреты. Мы выключаем свет, мы выключаем свет. Видим, что свет доносится из этой комнаты. И сейчас зайдем... Сюда. Здесь свет есть. Работает свет. Здесь также есть еще мячик какой-то. Что он от меня хочет с этими кубиками? Он вышел сюда с этими кубиками. Неужели здесь что-то, чего я не понимаю? А, вот смотри. Идем сюда. Вставай. У нас есть кубики с глазами. Во! Во, блин, а я там ползал бы полжизни, прикинь, представь, смотри, комната какая-то, где кого-то держали. Идем сюда, давай. Во, отличная командная работа, вот это я понимаю. Все, мы свалились э, под половницу и здесь проходим. А вот мы даже не знаем, вот он, у него же, он же даже не знает, куда он идет, поним... понимаешь? Суть игры-то в том, что мы даже не понимаем, куда мы движемся, какова наша цель, какова цель людей, которые преследуют нас. Ну, теперь нас еще двое к тому же, представляешь? Ты представь. Так, давай отрывать, давай отрывать решетку. Идем ко мне. Мы же вместе должны сделать. Мне нравится, как он тянет за нее. Как бы вообще не тянет. Он второй, такой халявщик, не схватился за решетку и пытается ее тянуть. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что это такое? Дерьмо. Дерьмозет. Так, ну а вот здесь, конечно же, кто-то есть, да? Получается, там... Это вот кто-то грибы там употребляет. Это все из-за грибов. Так, есть ведра. Ну, ведру мы не можем не тронуть, ничего мы с ведро не можем сделать. Тогда отправимся на свет. О, uh -huh, uh -huh, uh -huh. oh. oh, это была ловушка. Здесь я снизу не хочу проходить. Я, пожалуй, через верх переберусь. О, oh, там еще один малец, посмотри. Так что у нас получается? Пати, тусовочки, молод... молодежи. Это молодежная движуха, я же не, я не, в тренде, я не знаю, что там как бы, актуально. О, ясно, ясно. Это вот я чуть не напоролся на этой дарма, говно, Она же открыта, что тебе толкать ее? На меня упала ведра. Это пранки. Я понял, я понял, сюда нам больше не пройти, нам кто-то закрыл все, кто-то нам все закрыл. Тут на потолке ложки, вилки и все дела. А, есть я успел пробежать прикинь я успел пробежать соответственно я могу здесь запрыгнуть сюда и пройти за шкафчик за шкафчиком мы уходим уходим вот о, о. меня насмерть избил убийцы блин так я понял надо согнуться а не обязательно а подожди нет обязательно хорошо поэтому э, по этой лампе мы можем забраться наверх карандаши рисуночки давай же давай давай ну давай ну давай следующее испытание которое меня ждет ловушка так открываем шкаф мы его не можем открыть Отстой. мы в ловушке однако а, посмотри они посты они какие-то разбиты они поломанные что это за дичь ты подозревишь, что происходит? Это какие-то, ну, гамонкулы, они выросли? Гамонкулы живы, что ли? И куда нам направо, либо налево? Ну, я видел, что побежали направо эти э, все. Вот, мы сейчас одного мальца словим. А, их нельзя словить, понимаешь? Ты ты что, блин, бич? Так, давай посмотрим. Мы можем как-то его обмануть, что ли? Опа, не словил нет во я их разбил как же ну как же так я же их убил так давай еще раз попробуем сейчас мы по попробуем по мы сейчас поймем а, как с ними. можно шкаф обойти нет как он меня опять схватил ну что это молотком может его разбить можно кстати посмотри подожди подожди беру молоток иду к нему давай бич Покажи, покажи, чего ты стоишь. Давай, зови друзей. А друзей позови, давай. Давай, иди-ка сюда. Малыш. Помню, здесь была ловушка. Так, мы снова пробуем. Давай, ру, все, хватаем. Идем сюда. Хватаем молоток. Молотком мы его сейчас разобьем. Руки на капот, бэч. Сауна, бей... Fuck you, bitch. Так, мы... Ага, мы его привлекли. Опять меня глушануло. Почему? Так, подожди. Может быть, просто привлечь его внимание и отойти? Быстренько. А его там ведро само расклю... Да. Определенно нужно поступить именно так. Так, берем молоток. М -м вот этого... Малыша как бы мы уже... Мы застали врасплох. Рассти... Э -э застигли его врасплох. А -а здесь... Услышит, Нет. Давай, идем. Идем, расскажи. Угу, угу. Ага. А вот такого ты не ожидал, малец? Еще есть? Стой, ведра, остановись. Так, есть ли кто-то еще здесь? Нужен ли мне молоток, или его можно бросить, потому что с молотком шифтить невозможно. Все, я бросаю молоток, здесь забираюсь на стул и в дверной проем. В окно разбитое я попал. Фух, лифт, ключ. Все понятно. Лифт, ключ, ключ нужно найти. Чтобы найти ключ, нужно постараться. Чтобы постараться, нужно включить мозги. Мозги включаются у кого? У людей. Я ли человек вряд ли. А кто я? Не знаю. Там учитель. Какой-то плохой учитель. Ну и посмотри. Ну вот что это такое? Не понял. Подождите. А подожди. Я же не хотел. Оно за мной может забраться, нет? Так, я их забаговал, получается, да? А, нет, они все еще бегут за мной. Надо бежать быстрее. Просто бежать быстрее. Бежать, Сань. Меня схватили. Надо на карачках-то делать. Самое важное, типа, не торопиться. Никогда не торопиться. А, спокойно. Спокойно. У... На уроке должна сохраняться тишина Отвернулся Ну ясно, я побежал, подождите, пока вы там Ага, ну да, ну да Да, да Они меня все равно убили, ключ увидел на полке Я увидел ключ на полке, соответственно Мне нужно будет пойти туда Главное дождаться, пока учительница отвернется Это важный аспект прохождения Этой, матью игры Давай, давай, покажи Так, вот мы проходим Проходим. Надеюсь, эта бич не повернется вот именно сейчас. Вот здесь. Так. Стопэ. Вот она бы сейчас меня увидела, если бы я пошел на, след на следующий пролет. И всем бы сказала, давайте убейте его. А я нет. Так. Продолжай писать, я пошел. Бич, ты обыграна, бич. Так, вот мы здесь. Но я так понимаю, что нам нужно будет ровно так же вместе с ключом пройти, да? Что будет гораздо тяжелее. А, ну я. Че? А, все, понял. Нужно просто спрыгнуть и отбежать. Так. Отлично. Хватаем ключ. Ага. Вот. Во, во, я под шляпник ту -ту тут, я под шляпник тут, тут, тут, тут, голова, -а тут, есть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, А! Не, погоди, куда тут, тут, это именно вот сейчас тебе нужно сделать? Когда она здесь, бич? О, oh, мой бог. Так, подожди. Подожди. Она должна чем-то, получается, заняться, да? Так, она пошла э, тырить малолеток. Она тырит малолеток, я пробегаю здесь. Прячусь за ее стол. Я спрятался. Я спрятался, она меня не убачила. Так, скрипты не позволяют отойти от меня при малейшем моем движении. Вечеринка у Децела дома. Так, ключ я подобрал. Отлично, ключ я подобрал. Соответственно, я могу... Ай... Ты да что ж ты будешь делать-то, а? Да, давай, давай. Ты сделай этого, а потом постучишь. Так, мы дверцу открыли, уже хорошо. Сейчас дождемся, пока она подсвалит, да. Вот она пошла к малолеткам. Тырить малолеток. Мы сейчас за ее стол прячемся. Угу. Мы за ее столом. Нам надо подождать. Чтобы она ушла куда-то от этой девочки, иначе она меня спалит. Она меня спалит. Ну, жестко, жесткое воспитание. Не, не, не одобряю такого. Не одобряю. Если что, я не одобряю. Как бы. Так, куда же ты пошла? Хм, все, она прошла. А, собственно. Ах ты, печь. Так, стоп! Стоп, стоп, стоп! Не, подождите! Не-не-не-не-не, подождите. Я сразу в лифт, ну его нахер это говно. За мной уже бегут под шляпники. Быстрее ключ. Нет же. Ну я же вставил ключ. Почему, по какой причине такое происходит именно со мной, когда я этого не хочу и не жажду? Не знаю, блин. Но я не могу пройти это дерьмо, лишь потому что эта дрянь, она меня снова отправила в это говно. Как, а как же тогда с ним бороться? Как? Может быть, нужно взять вот одну из этих бумажек и потом бросить куда-нибудь в сторону, которую мне не нужно идти, чтобы отвлечь ее. Я беру бумажечку и ухожу. Подшляпница. Нет, это вообще никак не повлияло на ситуацию. Эм... Так, давай еще раз посмотрим. Еще раз посмотрим. Здесь я никуда не могу взобраться. Там э, ничего нет, по-моему. Там вообще полка пустая абсолютно. Здесь глаза, здесь доска. Здесь шкаф, по которому тоже взобраться не могу. Однако здесь я могу забежать... Может быть, вернешься вот... Отвернешься вот на ту девочку? Если бы ты к ней подошла, было бы достаточно приятно. Я бы успел пробежать и спрятаться в этой полке. Так, отлично. Вроде бы все так и есть... Да, она отвернулась Сейчас мы Идем, аккуратненько Да отойди Да обойди А, сюда я уже не могу пойти Так, где она? Где она? Я тупо стопорюсь О, кайф, Слышь, я прошел Легчайше, легчайше, теперь можно бежать я надеюсь, это опыт не в мою сторону, да? Я, значит, не отправить своих подручных этих малолеток, да? Чтобы меня, как бы, здесь, ну, получается... Ну, как это сказать? Ну, как бы, ну, чтобы непотребными вещами не занимались эти куклы -головые. Они же все куклы, получаются, Они фарфоры или чего они вообще? Не понимаю. Не понимаю, ну... И не... При... В целом, и не очень... Давай. Так, здесь есть окно. Малого моего похитили. Что с ним делают, я еще и представить не могу. Это... Подожди, ты под шляпник так, ну, как бы... о оббегаю. Он хотел за своего типа зайти, понял? Сойти за своего, ах ты бич. Так, ладно, я понял. Нужно его развести. Вот, он падает, я беру трубу. Беру трубу. И сейчас получается бан. Гений тактики, да ты что? Ну ты, это не прикол вообще. И мне жарко стало, мне уже жарко, понимаешь? Оп, ага, ага. И что? Так, да. Ну, нормально в целом. Хорошо получилось. Достаточно, да. В первой части, насколько я помню, мы не могли брать предметы, чтобы ими биться. Здесь же, смотри, какая крутая механика. Можно и двери прорубать. Тяжело же просто открытую дверь сделать, правильно? Все, отлично. Есть стул. На стул забираюсь и... О, вот, колпаки... Какие-то, какие-то колпаки, вот как бы лючок какой-то, какой-то люк. Я в какой-то люк проник, значит, и здесь. И что же здесь? А здесь? О, нашумел. Что там происходит? Походу насилие происходит. Не хочу, не хочу бачить такого. Подожди, банку надо взять, чтобы не уронить, потому что ну это бан будет. Она сразу на меня рыбница. Все, мы взобрались и, ой, мы сцепились и взбираемся наверх. Неужели получилось? Я даже не упал, прикинь. Да ты что? Да ты что? Еще по балочке прохожу. Сейчас вот это опрокидывают доску, доску. Она услышала, но я уже в совершенно в другой локации. Я уже упал в вентиляцию. Это же называется вентиляция, правильно? Взбираемся наверх. Здесь дальше попробуем перейти в локацию, которая нам еще недоступна, не открыта. Это библи... Библиотека. Вот так встречает нас библиотека. Отлично, сюда зашла уже эта бобинция. Бобинция зашла. Так, на стол я спрыгнул. Так, ну допустим и сюда я спрыгнул. А здесь мне нужно обойти. И... Подожди, Куда? Во, во, во, во, во. Подожди, не сюда. Отнюдь не сюда. Мне нужно переместить вот эту лестницу в самое право. В самое право. В самое правое. Ну да. Склонения не слышал такого. Все, перемещаем вот сюда. И здесь, соответственно, по лестнице разбираемся на полку. На книжную полку, где много всякого интересного наверняка лежит. Но мы этого явно не узнаем. Вот. Падают книги библиотечные. И... Это головоломка. Ох ты, мразь-то какая. Да ты шо, ты, мразь-то та такая. Че ж ты такой червь, а? Библиотечный-то. Так, двигаемся дальше. Можно взобраться. О, давай. Наверх можно, нет? Подожди, а, наверх. Во. Вот, кор по коробкам нельзя, по книгам можно. По коробкам нельзя, по книгам можно. Потому что что? Книги свет. Так, схватились. И броню книги. Сейчас она снова свою башню сюда прикрутит. Ну... Смотри, читаю. Такая мерзкая. А? Так, все, отлично. А куда здесь? А здесь двери открываются эти? Да, можно открыть и зайти туда. Можно или нельзя? Почему нельзя? Это она меня сейчас убьет просто. А -а -а -а. Я понял. И я так-то понял Подожди А что с ней не так? Что с ней не так? А, все так Все, теперь так, теперь верю Теперь моя удача Подожди, а почему дверь не открывалась? Мне вот это интересует Как бы если здесь мы перелазим Все это дерьмо, она там стояла А, ну ясно О, зацепился кайф Но все равно скрипты работают, сбрасывают книги, Независимо от того, каким путем ты пошел так, она нас там не нашла. И здесь, соответственно, нам нужно просто дверь открыть, которая не открывается. А что если стоять вот как бы... А -а -а -а нет? А, сквозь дверь проходит. И ловит меня еще. Ты ты <desewoo> да вы что, херели? А, теперь здесь у нас сохранение, да? Я понял, блин. Я понял. Так. Во! Во! А, теперь закрыто, да? Мы можем сюда пойти? Не знаю, можем или не можем. Не знаю, суть вообще нашего посещения этого места. Дверь закрыта. закрыта намертво. Не пробраться, не проникнуть, значит мы идем сюда. А там, соответственно, ничего мы не можем сделать. Но здесь мы можем по полкам попрыгать. Кстати, м? как тебе идея? Самое бесполезное занятие. Да-да-да-да. Да, да а ты что хотел? А что ты хотел-то? А что хотел-то полки? -то, ну, действительно, ну, как бы это да, да, да, да, да, да, да, да, полки. А что ты еще хотел? А? Ты еще что-то хотел-то или еще не? Блин, да чё взять-то, блин? Книжку можно подобрать? Хватит топтаться по книгам! Можно взять? Нет, нельзя Так Забраться мы не можем Подожди, вот если вот эту вот книжную о, Коробку с книгами мы сейчас схватим Допустим, подтянем к двери Внимание к деталям. В этих играх важно внимание к деталям. То есть, ты видишь потертости на полу и рядом с коробкой, значит, ее определенно кто-то перемещал, передвигал, перетягивал. Угу, и теперь этим кто-то являюсь я. Я сейчас подвину ее к самой ручке, запрыгну, и дверь открыта. Перфектно. Так, пробегаем дальше, смотрим, изучаем. Тут ведры горящие, заброшенная школа, какие-то духи-призраки и работяги. Лестница наверх, по которой я бы не сильно хотел идти Но мне придется, потому что на двери висит Замок, для которого мне нужен ключ А ключ я, собственно говоря, найду где? Кто скажет? Кто подскажет? Кто скажет? Кто подскажет? Так, собакой какашки Собакой какашки Подождите, подождите Что это такое? Подожди, вот это вот могу сюда надеть, да? Во-во-во Теперь вот это вот я могу двинуть Оп, блин я взобрался. Но я не, я не могу разбежаться. Не могу разбежаться. Опа. Смог. И еще одна дверь открыта. Там прячется а, мальчик. Али, он привязан к шахмате. К шахмате. И он король, получается. Море. Сатре, сатре. Сатре! Что тут происходит, да? Так, ну... Подожди. Подожди подожди подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. О, бутылка есть. А я могу бутылкой попасть вот в то дерьмо? Не, мальчика не разбудил. Мальчика не разбудил, тем самым как бы предлагаю продолжить наше путешествие. Здесь невероятно красивые картины, да, в реализме, в сюрреализме. О, забрался. Все понял. Смотри, можно скинуть шахмат. О, взять эту шахматную голову, с ней спрыгнуть. Еще раз подобрать ее, потому что а как иначе? Как иначе? И здесь, и здесь. Скорее всего, может быть, сюда насадить. Нет, определенно не сюда. А сюда? Не сюда. А мне вообще так нужно делать или нет? Да ты что ты будешь делать? Это еще? Или вообще по барабану? Как что делать? Вот уж не задача, блин. Так, у этого голову не снимешь и у этого голову не снимешь. Я так понял, что нужно... Подожди, оно на колесиках. Значит, это можно двигать. Нет? Но оно уже на колесиках? Может быть, с другой стороны? Тоже нет. И запрыгнуть я сюда не могу. Странно. Тогда как же поступить в данной ситуации? А -а -а. Нет, ничего не работает. Ничего не работает, ничего не получается. Подожди, вижу ручку, цепляюсь, отпрыгиваем. Так, внизу крест, справа что, слева кексик. Так, внизу крест. Вот эта вот штука должна быть э, кексик. Вот тут на вот этой шпаге. Да, да, да, да, да. Как достать крест, не знаю, не знаю. Пока еще не понял. Что это такое? Что лежит на полу, рогатка? Да стопудово мне рогатка нужна. Я отопчусь по ней, как бы мне она нужна, а мне ее не дают. И, собственно, ну и все на этом. На этом, собственно говоря, все. Тут еще одна рогатка. Не можно хоть одну рогатку взять? Я бы этой рогаткой сбил э, ту шляпу. Собака, бэч. Ой, хорошо, ладно. Давай тогда изучим другие комнаты. Может быть, там есть что-то. А, подожди, вот это теперь... Все, я понял, блин, бич, дичь, бич Я вот эту шляпу должен присоединить пока на, на, на какой-то период времени Вот угу. вот эту я убираю Кексик, ага Вот этот бич я сюда кладу Сколько нужно времени, чтобы догадаться до этого? Так, пошел вон, пошел вон со стола, гребаный ублюдок Так, крест мы сразу возле мальчика ставим Угу. Так, забираем вот эту шляпу На самом деле я не помню, со шляпой я не перепутал вот эти вот Кексик, корона и крест Кексик ставим вот сюда Открывается Открывается или нет? Не открылся Но свет загорелся Так, давай посмотрим еще раз Вот там вот крестик и Крестик внизу, да, правильно Хм, что же тогда мешает мне пройти? Для чего загорелся этот фонарик? Что произошло? Что? Где-то что-то открылось, может быть, я не заметил. Тогда что произошло? Подожди, может быть, теперь можно поговорить с этим мальчонкой? Малыша нельзя дотронуться до малыша. Здесь тоже ничего не работает вы издеваетесь А, подожди Тебе, может быть, вот сюда надо забраться а... И бросить бутылку в малого Как тебе идея? М -м? Может быть, мы его тем самым разбудим да? Ну да Ладно, подожди, сейчас попробуем пробежать И изучить еще раз этот этаж Может быть, нам нужно повернуть налево так, здесь же ничего не горит, правильно? Налево пойдешь, что-то найдешь. Направо пойдешь, ничего не найдешь. Так, так, так, так. Вот еще две бутылки. Дверь закрытая. Я упираюсь постоянно в проходы, всякие стены. Говяжьи. О, я что-то еще подселил в себя. Вирусы какие-то. Так, бутылка, А, бутылку я споткнулся? Отлично. Ах. Не знаю, блин, да что же сделать-то? Здесь часы, которые не идут. Там что-то колышется ветки на ветру. Несу бутылку. Несу бутылку. Внимание к мелочам, Саш. Нет, в него нельзя бросить. Оно не разбилось. Малому все равно, абсолютно Ладно, сейчас я молча разберусь и вырежу это Я понял, нужно было прыгнуть просто на лампу, да, после чего дверь открылась Это рычаг, лампа это рычаг, это потайная дверь Тут а, собачка, которая гадит, здесь уточка есть еще Где-то мы таких встречали уже уточек а, Соответственно, что? Мало уже просит... Нет, нельзя, ключ есть, можно и поесть. Уходим. Леняем отсюда, скорее линяем. Нам нужно выбираться. Это грязное говно должно закончиться наконец-то. Чек. Так, спускаемся вниз. Все ниже. И, ниже. и ниже. И ниже. И ниже. Мы пробегаем. И вот та самая дверь. Дверь, в которую мы воткнем ключ. Дабы пройти в новую комнату. Давай посмотрим дальше. Пройдем. Кухня. А, кухня таксиста, чек Так, здесь вижу Стеллаж, который нужно отодвинуть На который вслед, впоследствии Нужно будет забраться Да, да угу. Двери Открыты Надеюсь, оттуда никто не выберется Не выбежит и не захочет меня уничтожить Убить, да Не будем бояться этого слова в игре а, Спецовничек а во, а во, сейчас чеплахой возьму его, бахну, слышишь? Чеплаху возьму, реально, смотри. Чабан, сюда, следующий, давай. Не рассчитал, блин, я не рассчитал, это было отвратительно, отвратительно. Три удара нужно было совершить по ним, чтобы они все рассыпались, а я просрал. Так, ладно, минус одного сейчас мы сделаем, допустим хорошо вот этот болит а да понял он как бы перед прыжком немножко откидывает назад себя чтобы совершить амплитуду какую-то на ног чтобы совершить рывок длительный длительный рывок М -м -м. так чеплаху. удар так малой так отлично так отлично я научился Ой Так Хорошо Минус тыковка Отлично Еще будут? Вы еще полетите на меня кто-нибудь? Так, там трудится, кстати Это да, это все, это я понял Это кухня какая-то Угу Подожди, вот эту голову мне нельзя взять? А во! Прикинь, какая жесть Кринж какой так, мы взяли голову, надели, да, получается? И, а куда нам дальше идти? А, вот по стеллажу можем забраться. А, все, я понял, можем вот здесь прошмыгнуть. Тут их слишком много, они тут бесятся. А, это тусовка такая, понял, смотри какая. Он топит а <соторые> Смотри, что делают демоны А, Беч, лоза, <соторые> Стивен, Стивен, Стюарт, Джош, Колин, Маклайн Привет, всем привет Я просто пройду, у меня сегодня жутко болит головой Не трогай, пожалуйста, не пинай Не пинай меня, все будет хорошо О, Джессики досталось Джессика, Джессика бросает кексики Кексики спавнятся у нее в руке это... А мне разбили мою шляпу, кста Это по сюжету? Нет Ну нет Почему непредсказуемый поворот событий, которые приводят к тому, что меня убивают? Да? Посмотри, посмотри, там вообще захлёп ушли ребята Кому-то скучно, кому-то весело, кому-то круто, кому-то не очень Все здесь, пионерский лагерь Просто э, это реальная школа Посмотри, вот тот на тарелке висит, лежит на тарелке Отдыхает, наверное, отдыхает Так, давай сбрасывай я... Молодец. Молодец. Добился чего хотел? Полушек можно отсюда убрать, чтобы выйти? И закрыть за собой дверь. А -а -а -а. Так, сто процентов сейчас будет какая-то подляна. Меня сейчас процентов кто-то будет обижать. Что-то со мной сделают, и моя маска слетит. Главное не подходить. Это психоделика какая-то. Это, это психбольница какая-то. Я бы не удивился, если бы вот тот безголовый, у кого полбашни нет, в меня бы сейчас влетел, спрыгнул с этого комодика. Так, давай. Опа, все. Головушка разбилась, ничего страшного там нет. Шляпку мы обратно надели по свою. Есть банка. Банкой можно попасть по кнопке. Кнопка вызовет лифт или что это. Ну, по крайней мере, в прошлой части кнопками обозначались лифты. а А. -а. Ладно, понял. Нужно найти что-нибудь более э, увесистое и крепкое. Есть такое? А, вот мне еще одну банку дали. Спасибо. Спасибо. А, все, вижу, здесь есть э, проходик по доске. Мы переходим сюда. Эм, здесь, соответственно, прыгаем и... Сбираемся наверх, отлично. Вот... А, подожди, а здесь... Цепляемся. Цепляемся. Отлично. Ай, хорошо. Нет, поставь банку. Банка с мозгами. Так, крючок мы... О, затянули крюк. Отлично. Очевидно, все не так легко, как казалось. Все, мы спустились, и, соответственно, мозгами теперь мы можем бросить в кнопку. Отлично. Надеюсь, это от мозги... Я понял. Я понял Намек. Посмотри, она здесь. Она уже здесь. Она уже здесь, ей уже... И она жаб в банку прячет. Жаб в банку, там вот личинки, а, круассаны какие-то, да? Точно, это круассаны. Так, мне нужно следовать за ней, следовать за ней. Сейчас вот сюда пройти. Ой, тяжело, ой, ой, не могу, ой, это вообще это не остановить. А может быть ты уйдешь уже? Ага, спасибо. Так, что-то забыла, да? Сейчас мы здесь прошмыгнем. Двери. Я надеюсь, она сейчас не бачу. Блин, да чё? Звуки эти, она как будто ходит прямо здесь. А, подожди, здесь... Здесь открыто. Ага. Ага. Ай да? Банку твою скинем? Ай да банку Подождите Стой отпусти Не норм Давай толкай Толкай этот гребаный бочонок Он не двигается да? Я прячусь за банками, меня не видно. Я прячусь за банками, и меня не видно. <звы> да да да да да да да да Подожди, она сейчас за сердцем повернется сразу. Не успел бы пробежать по-любому. Спалила бы меня вот сейчас. Легкая взяла, можно пройти. Или это нелегкая? А, сейчас приза... ты застопори. Ты кого? Вот, Палкаешь-то ты, дурачок? Опа. Опа. О, -о, -о, -о, -о, -о, О, бабуль, подожди. Стопе, стопе. Ага. Ман налетчик-то какой. Каков хорош. Да ты шо? Дверь толкнем не? А, подожди, не, не надо толкать, мне нужно на стол на этот забраться. А как мне забраться на стол? Нон а. звук. Никто ничего не делает, все окей Окей, мы просто Играли в жизнь Так, так, так, так, так, так. А что? Ой-ой-ой Это она так яростно бежала Чтобы Продолжить то, чем занималась Подожди, все, я понял Мне нужно Мне не нужно было спрыгивать Мне нужно было со стола на стол Да-да-да-да-да-да вот эти вот повороты головы на 180 градусов, ну как бы так? Да уйди же ты. Старая кляча. Так, нам нужно пройти вот сюда дальше по столу. Спрятаться за книжками. Вот здесь перепрыгнуть. Ага. Подожди, а что если ой, Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! А здесь забраться быстро по книжной полке. И она меня убьет здесь. Вот. Так и хотел. Вот это да. Я так... Все получается так, как я и хочу. Кайф. Классно. Перелегкая легкое свое. Вставляю вот там. В свою шляпу. Так. Она поворачивается. Не видит меня. Во-во-во. Понял. Так. Подождите-ка. Я, я был в полусекунде от того, чтобы засать, но получается, что все хорошо. Да-да, отлично. Да ты что? А, теперь тебе сюда понадобилось, да? Угу. Отлично. Я все, я выполнил миссию, я прошел этот этап, эту главу. Отлично. Все. А, она уже дверь открывает сюда собралась, да? Как понадобилось-то сразу что-то здесь, нет? О, смотри, крупный план, видно часть лица. Ничего себе. да да. Так, детка, открываем, давай, не боимся. Берем молоток. Вижу молоток, знаю, для чего он. А -а -а -а! Да, да да хер, блин, я же был уверен, для чего он мне. Так, подожди. Я вижу молоток и знаю, для чего он мне. Сейчас пару бошек я все-таки снесу. А! Че, блин, забить? Так, ладно, я понял. Давай. Мы подходим сюда, нажимаем. И меня все равно сбило, блин. Ты понимаешь? Ладно, пока не берем молоток, мы бежим. Мы сначала идем вперед. Нажали, отбежали. Ага. Берем молоток. А, ну ясно. А, ну ясно, блин. Их, их два. Я забыл, что он сначала при, присаживается, а потом. Ага. Хорошо. Так, я взял. Ну, давайте. Давайте. Где-где-где? Давай-давай-давай. Давай. О, нихера. А что, так можно было? Я подпрыгнул? Ты видел, как я подпрыгнул? Это было... Это вообще-то... Так можно было? Давай. Хорошо. Что тогда получилось, кстати? Усы вспотели. Вспотели усы. Понимаешь? Потели усы. Так, по положим его сюда. И спрячемся. Ой. Ага. Ой, отлично. Как хорошо. Двоих разбил. Подожди, возьми. Нормально, блин. Вот это мне так повезло, кстати. А я так не воспользовался этой возможностью. И просрал все нахер. Так, раз, два. Давай. Хорошо. Отличное попадание. Отличное попадание. Как-то на меня через стол напало, Это, блин, защекотало до смерти Попадание было хоть и отличным, но все равно Цели мы не достигли а -а -а. Хорошо, минус качанчик Я, Я же нажал вовремя, блин Почему меня вечно все это преследует И почему эти тайминги такие сложные для этой игры Давай Оно побежится, за мной, нет? Нормально Пойдет. Пойдет. Еще есть кто-то? Кому-нибудь что-нибудь доказать еще? Саня стволыга идет разбираться с нечистью, блин. Я уверен, сейчас посыпется на меня. Со всех сторон, блин. Ага. Ага, еще что? Ага, еще что? Кого еще позовете ко мне, а? Бомжихи. Давай. Смотри, прячется. Думает, я те... Ты думаешь, я тебя не вижу? Ах, ты нравится А, ну ясно. В принципе, получилось у недругов одолеть меня. У них получилось. А, берем молоток. Срочно. Выбираем молоточек. Хватаем его. И отправляемся драться. Драться. Драться, драться, драться. Сейчас он. Сейчас спереди и сзади. Так, по-моему, да? Угу. Да, пойдет, нормально. Вроде вы уложились в тайминге. Дальше проходим. Дальше проходим, смотрим, блин. Это тяжело. Сейчас со шкаф, по-моему, вылезет один. Да, второй, получается, там сзади. И, как бы, уже из-за шкафа. Т-с вот, этим разобрались, покончили с ним. А вот с этим еще нет. А вот с этим мы и не покончили как раз таки, потому что слишком быстро механика вот этих персонажей меняется, она у всех какая-то разная, и надо в разные времена нажимать на этот грёбаный молоток. Ты вроде бы видишь, что он присел, как бы нажимаешь в тайминг, а он нет. А он не присел, он абсолютно не присел, а он абсолютно, ему все равно вообще. Что ты думаешь по поводу этой игры? Вот, разбил. Здесь, смотри. Ну, отлично же, я здесь делаю именно так же, как и делаю там. Но этого не хватает, этого недостаточно для того, чтобы преодолеть всю эту дичь. Так, вылазь, вылазь, ты рядом стоишь, тебе бан. Так, ты тоже подошел? Пойдет, тебе тоже. Я вот как бы, ну, типа, я сноровку не теряю, я только, я, я с неудачами только поднимаюсь с колен с новым опытом. А, ну спасибо! А, хотя бы сохранился здесь нормально. Э -э, гребаные ловушки, гребаные ловушки, гребаные ловушки. Гребаные, мать вашу, ловушки. Так. А, ну, ясно. Не, пожалуй, молоток возьму. Пожалуй, мне он еще понадобится. Хотя я мог пройти туда. Не нажимая на ведро, побежать от них. Не нажимая ничего. Вот эту плавницу не нажимая, они бы побежали за мной. И я бы тем временем... Ой, это, кстати, мой малой. Мой малый. Ну, ясно. Вот так... Вот он, победитель Ну, это чемпион, спасатель Малибу Молоток, можно мне отдать? Мне как с ними бороться, если... Почему? Во Об... Обходим ведро, потому что в него мы врезаемся И не можем ничего сделать с тем, что они нас убивают Сейчас мы спасем своего корешка Этим вам... Это, я думаю, эти с вами шутки шучу Ну Но... А, ну ясно, вот этот уже меня убил Нет? Кайф еще есть? Не, вроде бы звук этот пропал. Звук вроде пропал. А, ничего не могу с этим сделать. А, что же я могу? Подожди, вот здесь может быть? А, нет. Это же мой пацан, которого мне надо спасти. Правильно. Ха, странно. Почему ж тогда ничего не. Подожди, может быть, это нужно вот этой а, кувалдой. Разбить вот эту доску! Матры, матры, матры. И не так уж сложно, да, кстати? Не так уж плохо. Не так уж плохо. Замучили, бедного, правда. Но все равно мы с этим справились. Мы ведь с этим справились. Мы настоящие друзья. Фантастика. Такие робкие, такие нерешительные, испуганные дети, которые пытаются просто найти себя в этом мире. огромной опасности. наполненной опасности. И здесь мы можем вывести его в окошко, подышать хотя бы свежим воздухом. Давайте выберемся с этой дурацкой школы. Школа? Школа! Такая ерунда! Кто знает МС-Эпоха? Кто слушал МС-Эпоха? Такая крутая у него личность, у мальчика. Смотри, мы здесь перебегаем с одного здание в другое я надеюсь это уже будет не школа я надеюсь что это будет не школа а что же здесь будет мы посмотрим в следующей части нашего прохождения огромное спасибо за просмотр дорогие друзья вы были на канале yoba Game". с вами был как всегда я всех люблю всем пока In my heart phase of fire.